Один раз во много-много лет, во Вселенной одной, происходит сход планет, лишь на Луну слышен вой. Там, далеко в ней, звездную ночь, в космической сфере они не уйдут друг от друга прочь. А такое ли возможно в жизни людей, своего человека встретить сложно среди суш и морей? Представляешь, что где-то есть. Стоя на планете Земля, затерянная в амбле, ярче тысячи звезд, планета твоя.